Боюсь, далеко ты не уйдешь, там орки. Не так давно вышел большой патч для нового баланса для Готики 2. Перемен по-настоящему много. Поэтому в этом видео посмотрим, что такого нового нам завезли в этом патче. Начнем по порядку. Во-первых, изменился способ установки игры. Теперь только один установщик, который ставится на ночь ворона. Где это все скачать, как поставить и какие галочки поставить во время настройки игры, ссылка будет в описании. Что касается первых изменений, которые бросаются в глаза, это новые шрифты, довольно готичные и мне нравятся. В начальных настройках также появились некоторые новые опции, например зачарование оружия, о котором я расскажу чуть позже. Ну а теперь к самому интересному, к новому билду под названием «Шаман». Новый билд «Шаман» вызвал бурю негативной реакции у некоторых людей. И в целом, поиграв за этот класс, я их понимаю. Что же это за новый класс? Во-первых, это не какая-то отдельная гильдия, то есть вы по-прежнему вступаете в наемники или ополченцы, и после этого изучаете навыки шаманов. То есть это такой же дополнительный билд, как и яды, которые изучались у Фрегиала. Для вступления в шаманы потребуется выполнить некоторые требования и условия. Во-первых, шаманство учит орг, который появляется недалеко от винокурне вина. Однако с самого начала туда идти не стоит. Первым делом нужно подкачаться, а также изучить некоторые навыки, которые потребуются для вступления. Шаман хочет, чтобы вы принесли ему определенное количество шкурок, несколько десятков когтей и мяса, то есть вам сто процентов придется изучать навыки охотников, а в мясной лавке изучать разделку животных. И, конечно же, все это потом нужно заформить. Поэтому прежде чем туда идти, нужно как следует подкачаться. Выполняйте квесты в городе, вступайте в какую-нибудь гильдию, ну а только потом идите к шаману в восточный лес. Еще один квест, который попросит вас выполнить шаман, касается кабана людоеда, который находится здесь недалеко. Кабан имеет примитивную механику и просто пытается вас протаранить, поэтому идя чуть в сторону и назад, вы сможете легко его зарубить. Но на этом еще не все. Дальше нужно пройти испытание шаманов, а для этого нужно убить некоторых духов. Первый появляется маленький голем, затем огненный варан, потом шнык и последняя гарпия. Весь бой происходит без пауз, но при этом враги не очень сложные. После всех испытаний вы получаете дополнительные навыки шаманов и новую запись строчки гильдия. Но при этом не получаете никакой особенной брони. Броню орков вы сможете получить только уже в городе орков, сделав необходимые квесты. Какие же преимущества получает шаман? Во-первых, вас перестают атаковать орки. Во-вторых, шаман получает новые механики боя. Первая механика связана с дополнительным уроном от ветра, который накладывается на дробящее, оружие орков, топоры и посохи. То есть, используя эти типы оружия, вы наносите дополнительный урон – Урон от ветра зависит от вашей силы, а также дает больше урон при использовании урочевого оружия. Но возможно в будущем будут какие-то еще ребалансы. На самом деле очень сильно бафает ваш урон. То есть когда прокает порыв ветра, урона прилетает чуть ли не в два раза больше. Но при этом затрачивается мана, то есть шаману нужно качать ману. Также есть несколько уровней изучения порыва ветра. С каждым новым уровнем увеличивается шанс, что прокнет этот эффект. Вторая механика шаманов это тотемы, всего тотемов 8, но у первого шамана вы сможете изучить только первые 5, сначала это были 3 тотема, но теперь в последнем патче добавили еще 2, остальные будут в городе орков, а для этого нужно добраться до долины рудников. Тотемы вы сможете крафтить на верстаке и для их крафта требуются ингредиенты. Что касается помощи тотема в бою, тотем здоровья регенит вашей жизни и выносливость по 1% в секунду, то есть если у вас 1000 жизней, то тотем будет регенить по 10 хп в секунду. Насколько это эффективно, ну такое себе. Можно же просто выпить эликсир здоровья и стать бессмертным на определенное время. Кроме того, тотемы имеет определенный радиус действия, поэтому весь геймплей крутится вокруг него. И в бою приходится начинать нарезать круги. Также есть магический тотем, который дает очень неплохо урона. Тотем магии наносит урон в зависимости от резистов неписи, стреляя либо огнем, либо молниями. В целом, именно этот тотем мне понравился больше всего. Даже в милишном классе он наносит кучу урона. Сколько же урона он будет наносить у мага, у которого качается интеллект? Ставьте эту шаманскую палку вместе с боссом, или место, где нужно убрать непись, и потихоньку все уничтожайте. Но полезен он только на открытой плоскости. Поэтому, поставив его где-то в пещере, вы постепенно уходите от него, как и ваши надежды на то, что он вам поможет еще один тотем бафает ловкость или силы в процентах но опять же вам нужно крутиться вокруг него и тотем раздает баф только для одного безымянного незадолго до выхода этого ролика баф этого тотема был заменен на урон что конечно же было бы более полезным если бы шаман умел призывать любых сумонов а не только по своей шаманской палке обычный призыв и сумонов у шамана не работают а так было бы прикольно призывать волков Галахада. но при этом у шамана есть тотем который призывает волков, и вот на этих волков и действуют все бафы. Поэтому ожидание, что можно будет играть и бафать суммонов, разбивается реальность. Опять же есть класс Темный Рыцарь, у которого есть руны, которые бафают ваши статки просто по времени и без привязки по местности. У шамана слабеет рунная магия на 75%. Кроме руны лечения, то есть руна лечения будет по-прежнему эффективной. Было святым залить банду Декстера огненным дождем или последнюю банду по заданию гильдий Но играя за шамана, свитки не наносят такого урона. Поэтому делать это нужно до того, как вы вступили в эту гильдию. Если раньше можно было вынести всю банду Декстера одним огненным дождем, а потом добить телохранителя Гору, то сейчас одного огненного дождя не хватает даже на мелкую непись. Что уж говорить про банду по заданию гильдии убийц. Поэтому шаман скорее это милишный класс, либо милишник маг. Я же за шамана проходил милишником с двуручным оружием. И для эффекта порыв ветра вам нужно использовать дробящее оружие. А дробящего двуручного оружия не так много в игре. Такой молот я просто купил у Хакона, который кстати очень неплохо отталкивает врагов. Дробящее оружие прямо очень часто опрокидывает врагов. Ну и в целом у двуручников побафали урон. Подводя некоторый ток по шаману, эффект порыв ветра наносит очень много урона. Но сама механика шаманских палок подходит только для некоторых случаев. Поэтому 90% времени я просто бегал как обычный милишник с двуручным оружием. Также в ченжлоге можно найти информацию о новом квесте. Новый квест касается пропавшего бандита. Записка, которая активирует этот квест, находится в пещере со стороны рыночных ворот. Здесь вам нужно убить нескольких бандитов, с одного из которых и падает эта записка. Скажу только одно. У этого квеста есть разные развязки. Поэтому прокликайте все диалоги, прежде чем завершить его. Но он довольно простой. все, что вам нужно, это читать дневник. Что касается внешних изменений, немного изменилась локация перед лагерем охотников. Если не поставить дополнительный инограсс, то здесь будут настоящие джунгли, в которых не видно ни неписи, ни лута, или вообще что-либо. Но грасс, который вы ставите во время установки игры, не убирает всю эту красоту. Поэтому рекомендую поставить дополнительные моды, которые могут вообще полностью отключить какую-либо растительность. Я же предпочитаю оставлять некоторые деревья, чтобы не видеть этих плоских гор. Для этого нужно поставить из архива вот эти два файла. Ссылка на архив будет в описании изменились некоторые привычные механики игры теперь вы не можете подбирать предметы к там во время боя а также в чужих домах если рядом есть хозяин тем не менее обычное лутание все еще работает как во время боя так и при зачистке дома но все же можно иногда быстренько пробежать и что-то схватить например солнечное лоэ по заданию сагиты тролль просто не успевает опомниться также стоит вопрос к какому учителю вступать шаману по идее, все милишники должны вступать в Гораду, потому что потом появляется книжка на дополнительную заточку. Но прикол в том, что молоты не точатся. Зато отлично точатся оружие орков, которое появляется чуть позже в игре. Поэтому сначала вы бегаете с простым двуруком, потом покупаете двуручный молот у Хакона за 1500 золотых, который при этом не точится. Ну а затем у вас появляется орочи оружие, которое и точится точатся, и в которые вставляются камни. В предыдущем новом балансе алхимия была чуть меньше, чем полностью бесполезна. То есть самое выгодное, что вы могли делать, это качать перманентные эликсиры на жизни. Теперь эликсиры на жизни тоже стоят 20 лп. Но при этом, мне кажется, количество царских шевелей немножко увеличилось. То есть в локации можно собрать 10 царских шевелей. Что-то можно купить. и Итого, если со всем этим заморочиться, то можно выйти в плюс. Кроме того, крафтовые перманентные бутылки на ману теперь дают по 4 маны. И вы также сможете выйти в плюс уже в ярким даре. Поэтому остается вопрос, стоит ли вообще с этим заморачиваться. Но в любом случае, в плане алхимии тенденция положительная. Кроме того, меня очень сильно интересовали дары богов. В большом патче ничего не изменилось. По-прежнему есть смысл брать дары только на здоровье или выносливость, если вам ее не хватает. Кроме того, появилась механика критов со спины. В целом, механика интересная, и в некоторых случаях ее можно применять. Но для полноценного билда, например, где вы можете бороться с боссами, здесь, конечно, нужно что-то доработать. Но, тем не менее, к некоторой неписи можно подкрадываться. И урон получается очень неплохим. Пока что криты есть только на ближнем оружии. На луках, мне кажется, был бы самый сок. Еще один вариант бить в крысу – это шаманские палки, которые триггерят непись. Еще одна новая механика – это зачарование. То есть вы можете вставлять в оружие разные камни, которые увеличивают тот или иной урон. То есть есть камни на рубящий урон, на магический, на колющий и так далее. Все эти камни выпадают с мини-боссов. То есть это отдельные камни, а не алмазы и сапфиры, которые были раньше. Камни можно встать единожды, доставать их нельзя. Кроме того, они обнуляются, если положить оружие в сундук. Камней не так много в игре, поэтому следует хорошенько подумать, куда вы будете их вставлять. Вот это поворот! Что касается силы класса шаман по сравнению с другими классами, на мой вкус самый простой и самый сильный все же темный рыцарь, особенно если качать его через пета. Все что вам нужно сделать, это прокачивать ману, а пет будет делать все остальное. Конечно же, это все при условии, если темного рыцаря еще не понерфили. Изменений в патче на самом деле очень много, но рядовой игрок их просто не заметит. Стоит ли прямо сейчас, на момент выхода этого ролика, качать и ставить новый баланс. Я бы подождал еще пару недель, пока пофиксят все баги и устаканится все механики. В любом случае сделана большая работа, за что ребятам огромное уважение. Возможно шаман будет более интересный, если играть через милишника мага. Но это уже тема отдельного видео и конечно же все в ваших руках. Если вы хотите увидеть продолжение в виде мага-шамана, то ставьте свои лайки, пишите в комментариях. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и вконтакте, ссылки в описании.